Здравствуйте дорогие зрители! В этом видео я покажу как создать загрузочную флешку с Linux. но не просто установочную флешку, а именно как замену жесткого диска. То есть она будет работать как жесткий диск, на котором будет установлена полноценная операционная система, которая будет работать в полноценном режиме. Как жесткий диск. Вы видите флешку, на которую я предварительно установил один из дистрибутиров Gnome Linux. И попробую запустить ее, чтобы продемонстрировать как она работает. Чтобы вы поверили, я в своем компьютере отключу жесткий диск. Выдергиваю кабель питания, попробую включить его без жесткого диска. загружается BIOS и ошибка, мы видим ошибку, а теперь вставляем нашу флешку, определилась и перезагружаем, нажимаем F12. И видим, что наша фрешка поделилась. Запускаем. И... Вырезаем экран загрузки. Загружаем. Замигал. Замигала фрешка, и... В экране полезные бегущие строки. Загружается. Мигает фрешка. Система загружается, загрузилась. Входим, запускаем X и вот, пожалуйста, полноценный GNU Linux на флешке. Это не ревсите, а именно установка. Можем. Выбрать обои. В данном случае антикс стоит здесь. Можем порисовать. И вот, чтобы продемонстрировать, что я вам не вру, Запустим Jetbooted. Вводим пароль. опечатался и запустился Jetbooted. И мы видим диск с SSD один единственный на на, на 7,28 гигабит гигабайт. Видим тут два раздела. Это как раз наша флешка. Никаких других устройств здесь не найдено. Это говорит о том, что это доказывает, что я действительно загрузился с флешки. А теперь подробно о том, как я установил систему на, на флешку. Вообще-то это делается очень просто в Linux, например. Сначала берете.. Установочный диск или флешку, на который будет именно загрузочную, на которой будет установщик системы. Или диск. CD барванка, например. И надо взять другую флешку, именно которая будет работать в качестве жесткого диска. Вторую флешку. Или если барванка, то первую. Просто загружаемся с нашей с или с загрузочной флешки и просто в установщике в любом хоть в Ubuntu, хоть в Debian, хоть в Miit, хоть в, в Fedora выбираем в качестве установки в качестве жесткого диска нашу флешку вторую флешку, на которую будем и просто устанавливаем систему не забудьте при установке или другого загрузчика выбрать тоже флешку. Желательно отключить жесткий диск, чтобы случайно его не запороть. И вот таким образом мы можем поставить флеш, систему на флешку, по крайней мере под Linux. Есть второй способ, более сложный, более замудренный. Если вам нужна поддержка какой-нибудь экзотической файловой системы, например, F2FS, специально для и SSD, то вы большинство установщиков ее не поддерживают. Поэтому придется использовать более сложный метод. Заключается он в ручной установке системы на флешку. Установки того же Депина, например, или Antics, как здесь. На какой-нибудь компьютер или виртуальную машину после установки берем флешку и просто создаем там два раздела. Первое это с загрузчиком. Например, FAT 30 с фатом. Обязательно с фатом. Хотя можно и X2. Главное, чтобы загрузчик его поддерживал. И создаем вторую. Второй раздел на флешке уже файловая система, которая нам нужна, в которой будет монтироваться коин нашей системы. В первом разделе будет установлен загрузчик и едо и первоначальный init LD opas. Все это будет монтироваться в раздел boot. Секунду. Так, не смонтировался. Вот, создаем, устанавливаем SIS Linux, например, или Grab. Устанавливаем, копируем сюда ядро. Первоначальный init.ld образ. В конфиге загрузчика устанавливаем в качестве root устройства IUD идентификатор нашего второго раздела корня. Копируем его в том же chipthe. Вот и копируем в корень все файлы нашей системы и готово не забудьте поставить метку boot в первом разделе фраг boot и мы можем лицезить насколько быстро и хорошо все у нас работает можем выйти в интернет к сожалению у меня тут Кроме они а, еще не установлено, хотя можно без проблем поставить все вот тот же Firefox или другой какой-нибудь веб-браузер, веб-образователь, как правильно, и спокойно выйти в интернет. Настроено переключение раскатки. И видим, что у нас полноценно работает интернет, так. так. Что-то пошел так. Можем по устанавливать любые приложения из репозитария, так? Сундосу. Апк. Ят. Апт. Ят. Инстал. Инстал. Например, медоя. Поставим медоя. И устанавливаем. Устанавливаем. Изначально он не установлен. Можно посмотреть технические характеристики моего компьютера видим, что скорость записи у него довольно низкая, так как довольно медленно работает пакетный менеджер, но система сама в целом работает довольно быстро. Хотя флешка сама по себе довольно старая, наверное, года 2015 -го, может даже 2014. -го. Думаю, что на более современных моделях USB-флешек оно будет работать все же побыстрее, особенно на 3.0, работающие на шине USB 3.0. Ждем, пока все устанавливается. В любом случае, Linux, в отличие от Windows, довольно легко и без гима устанавливается на флешке. В то же время, чтобы установить полноценно Windows на флешку, придется очень-очень сильно показно газить, настраивать реестры и переопределять конфиги. В то же время в любом Linux может без проблем установиться на Любую рабочую флешку. В принципе, что флешка что жесткий диск, для него все равно. Проблем у меня не возникало. Все же медленная установка. Ну, видимо, зависимости много. ждем установление запускаем запустили и попробуем выйти в интернет Пожалуйста. В принципе, то, что я тут рассказываю в этом видео, это совсем не новшество. Это уже было давно известно. В принципе, сама идея работы на флешке не совсем хорошая, но имеет некоторые преимущества. Например, можно таскать свою систему по чужим компьютерам. Таскать с собой, например, в командировку, чтобы всегда по другой была именно своя система со своими программами и документами. И для хакеров, чтобы взламывать Пентагон. Ну и так далее. Тут описаны разные оптимизации. Их тоже желательно сделать. Я уже их сделал. У нас есть Linux стоит. В принципе, как в интернете можно полноценно сидеть. Можно даже посмотреть видео. Так. в антикте есть специальный плейл до ютуба консольный попробуем что-нибудь поискать Честно говоря, я им даже не пользовался. Самому интересно, как он работает. Так. хочу показывать чужие видео потому что могут страйкнуть, а мои видео что там позади списка даже по прямому запросу я его не могу найти Но это не удивительно, мой канал очень маленький, поэтому попасть в первый ряд, в первую строку, это для меня почти нереально. Ну что ж, включим на свой страх риск, любое видео тогда уж. Посмотрим, что произойдет дальше. Ну как-то так, игры есть, в принципе можно установить любые, ну и 3D графики. работает все из коробки хоть на Nvidia хоть на регионах и на интер у меня здесь встроенная видеокарта Intel в принципе все работает можем запустить Vim говоря, я даже не знаю, как им пользоваться. Подключиться к Wi-Fi. Но ну, в принципе это уже к загрузочной флешке не относится, хотя для ноутбуков это довольно полезно. Ну на этом все. Подробно о том, как установить Linux на флешку, я подскажу в следующих видео.